Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич. Я директор агентства недвижимости «Новая квартира», город Саратов. Работаю с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу рассказать еще об одной ошибке из серии мини-советов по ипотеке, которую совершают люди, хоть когда хотят взять ипотеку. Ко мне приходит клиент и говорит, я хочу взять ипотечный кредит. У меня все замечательно, я работаю на одном месте много-много лет, зарплата нормальная, все классно. Ну, без проблем. Начинаем собирать документы, получая копию трудовой, открывая, а в ней очень замечательно. У нас как бывает, есть один холдинг, в пределах которого человек может перейти с одной подразделения в другое. И оказывается, что его перевели там месяц или два назад и с одного подразделения в другое. Смотрите, банку, что очень важно, банку нужно, чтобы вы на одном последнем месте проработали 6 месяцев иногда бывает меньше, но это уже как, скажем, э, в этом случае условия бывают похуже, чем там где вы берете 6 месяцев поэтому э, возникает что для того, чтобы взять в нормальном банке по самым минимальным ставкам кредит имея хорошую официальную зарплату вам нужно работать на одном месте 6 месяцев причем не в одном холдинге, а именно в одной организации, и запись у вас должна быть не, пере... не уволился с одного места и э, так сказать, принят на другое а, по крайней мере банки раньше принимали перевод, то есть если у вас с одной организации перевели другую, да, но если у вас запись стоит, уволилась и принята, то, к сожалению, нам с вами приходится ждать еще несколько месяцев, пока не набирается срок 6 месяцев. Поэтому не совершайте эту ошибку, если хотите эти патичные кредиты, либо вы сделаете это до вашего, так сказать, перехода, либо ждите 6 месяцев. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях под видео, а также подписывайтесь на мой канал. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк и напишите какой-то комментарий. Всего хорошего. До свидания.